Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает джуниор Изидру. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Российские вузы открывают филиалы за рубежом. Перепись населения покажет самые редкие языки России. Фильм «Турист» стал народным в Африке. А теперь более подробно об этих и других новостях. Иностранные студенты смогут учиться в новых филиалах российских вузов. Такая практика поможет укрепить сотрудничество между странами, а также расширить влияние отечественного образования за рубежом. В Министерстве образования и науки России рассказали о новых планах по популяризации русского языка и культуры в других странах. Так, для привлечения новых иностранных абитуриентов российские вузы начнут активно расширять сеть своих филиалов за рубежом. Здесь приняты основополагающие решения по увеличению квот правительства с 15 тысяч до 30 тысяч в год иностранных граждан. Мы должны сформировать грантовую схему поддержки талантливых иностранных студентов, развивать филиальную сеть российских вузов за рубежом. Вот, казалось бы, это такая внешняя задача, на самом деле она не просто подчеркивает уровень привлекательности и лидерства российского образования, но одновременно позволит притянуть лучшие силы лучших студентов в том числе для продолжения э, учебы и работы в России. Некоторые отечественные университеты уже практикуют такой формат обучения. Например, весной этого года в Ташкенте открылся первый филиал химико-технологического института имени Менделеева. Обучение здесь ведется по российским стандартам. Лекции и семинары посещают уже более полутора тысяч студентов. В будущие планы Министерства образования также входит открытие летних школ для иностранцев на территории России. Здесь ученики смогут подтянуть знания по русскому языку и другим дисциплинам. Этой осенью в России пройдет перепись населения. Большое исследование поможет выявить сами редкие языки и этносы государства. О том, какие языки коренных народов уже утратили свою силу, узнаем в следующем сюжете. Последняя перепись населения проходила в России в 2010 году. Тогда экспертная комиссия выявила 10 наименее распространенных языков в разных регионах страны. Самым редким языком России на тот момент оказался югский. Использовал его только один житель. Еще до 60-х годов прошлого века на югском языке общались и народности. Однако со временем этот диалект ушел, и сейчас он находится на грани полного исчезновения. Мы можем за счет сопоставления большого числа языков узнать, что в принципе для языка как феномена возможно, а что невозможно. Соответственно, чем больше количество исследованных языков, тем больше выборка, тем достовернее результаты, и, соответственно, малые языки, Могут в этом отношении сослужить очень хорошую службу лингвистам. Среди других редких языков России также находится Керекский. На нем говорят некоторые жители с севера возле Чукотского автономного округа. Известно, что этот язык никогда не имел письменности, а общались на нем только в семейном кругу. Всероссийское перепись населения пройдет в октябре 2021 года. Жители России расскажут о том, как хорошо они владеют разными языками и какой национальности к себя относят. В честь 60-летия первого полета человека в космос, наша телекомпания совместно с телестудией Роскосмоса продолжает рассказывать о самых интересных новостях астронавтики. О том, как для писателя Юрия Полякова космос стал источником вдохновения, узнаем в следующем сюжете. Победа над космосом. Моя страна, она первая в космосе. И я вам скажу больше. У меня даже имя стало звучать по-другому после 12 апреля 1961 года, когда полетел вот, Юрий Алексеевич Гагарин. То есть это ну, Юрий и Юрий, Юра и Юра. А тут уже Юра, не просто Юра, понимаете? И действительно, на этой героике воспитывалось ну, несколько поколений. И надо сказать, что космонавтика, вот желание работать на покорение космоса – это была одна из важнейших составных частей футурологического проекта советской власти. В этом смысле мое поколение было счастливое. Мы действительно росли с мечтой, что... Ты можешь стать космонавтом, ты можешь стать, так сказать, Юрием Гагарином, для этого надо очень хорошо учиться, для этого надо заниматься спортом, для этого надо быть очень упорным, очень настойчивым, надо быть смелым. Многие люди, которые не стали космонавтами, они себя воспитали, вот делали жизнь с Гагарина, если перефразировать Маяковскую. То есть это еще был и колоссальный момент э, самовоспитания, потому что особенно молодому человеку нужен образец. вот Образец в виде вот героической личности. И Гагарин был такой героической личностью. Позвольте передать вам поздравления и самые лучшие пожелания вашей учебе вашей жизни от имени наших советских космонавтов я вам припомню что у нас в школе были встречи с космонавтами хотя мы были не какая-то там супер элитная школа как переражать мы были обычная школа там на в заводском районе москвы старались чтобы мы увидели что вот этот живой человек вот он был в космосе это было предметом изобразительного искусства. Практически нельзя было попасть на выставку и не увидеть там нескольких работ, связанных с космосом. То есть это было вокруг. Ты там заходил в какой-нибудь магазин сувениров, там половина сувениров были связаны с космосом. Ты открывал там молодежный журнал «Смены», и там обязательно был материал об этом. Потом как-то это все стало уходить, уходить. И 90-е нулевые, первые десятилетия, вот новые я вообще не помню фильмов про вот, космонавтов, про наших. Сейчас вот с этим делом получше стало. Стали снимать и сериалы, и фильмы, и про космонавтов, и про исследователей, и про конструкторов. Но ведь, понимаете сейчас активно входит в жизнь вот именно та э, часть нашего общества, которая выросла в эпоху, скажем так, дескосмизации, дес да? вот, когда искусственно вот эта идея убиралась инф из информационного пространства. И просто надо понимать, что да, их, их таким вырастило так сказать, российское государство, между прочим. Не американское, а российское. Поэтому надо это дело пережить и надеяться, что то поколение, которое формируется сейчас, и которое все-таки формируется в атмосфере возвращения интереса, так сказать, вот, и к полетам, и к исследованиям, оно уже придет с другими взглядами. В русском центре города Загора продолжается каникуля. В этот раз в творческой мастерской дети попробовали сделать красочной и не тающий мороженое. Свои поделки ребята украсили ярким декором и еще узнали об истории этого главного летнего десерта. Российский фильм «Турист» получил народное признание в Африке. На первый показ собрались более 50 тысяч жителей. Сеанс отпраздновали салютом и веселыми танцами. Почему кинолента вызвала такой ажиотаж за рубежом, узнаем в следующем сюжете. История о группе российских инструкторов, которые во время командировки оказались в самом центре горячих военных событий, вышла на большие экраны в 2021 году. Съемки кинокартины проходили в Центрально-Африканской республике. По задумке режиссера, спасти страну от государственного переворота должны российские военные. Противостоять вражеским силам удалось главному герою картины – Грише Дмитриеву. Сюжет этого фильма основан на реальных событиях. Еще в 2018 году российские военные инструкторы начали работать в республике, а в декабре 2020 года они подавили антиправительственный мятеж накануне президентских выборов. Когда премьера вот этого фильма состоялась в Бангии, да, а, как я понимаю, в первый день это собралось ну, больше 30 тысяч человек. В российском кинотеатре, да, ну, максимум где-то посмеялись там, сдержанные все, да, а здесь там и вставали, и хлопали, и зажигали там какие-то фонарики. Российское кино в Африке становится все более популярным. Согласно данным Роскино, спрос на отечественные фильмы за последние годы вырос в республике почти на 30%. О самых интересных событиях недели из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. До новых встреч и до свидания!